Четыре глаза не видит. Здорово, чайка. ч это? Водолазы заделался? Или это? И в летчики да, заодно сразу. Ну скажи про тебя. Кто похож на водолаза, у того четыре глаза.